Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас! Меня зовут Шатохина Ирина, эксперт по, вопросу, по вопросам здорового образа жизни. Как и вся наша страна, мы с вами все находимся на самоизоляции. Конечно, необходимо соблюдать условия гигиены и все предписания, которые нам предложил Минздрав Российской Федерации. Это обязательно надо делать для того, чтобы по максимуму сохранить свое здоровье. Мы тоже все находимся на самоизоляции. Я сегодня на своей кухне. Хочу вам рассказать о том, как мы поддерживаем свое здоровье. Весна – это всегда нехватка витаминов и микроэлементов. Как восполнить этот дефицит? Какие витамины принимать? На эти вопросы я и постараюсь вам сегодня ответить. Мой выбор – это витаминный комплекс «Бодрость на весь день». Производитель – доктор Дюнер, Швейцария. Почему именно эти витамины, а не какие-то другие? В одной капсулке содержит, в одной вот такой вот, витаминки содержится суточная потребность микроэлементов и витаминов принимаем ее один раз в день в первой половине дня метод метод производства э этих таблеточек этих этих витаминов уникальны метод послойного напыления то есть эта капсулка содержит там в себе, когда мы ее раз, можем разломить, мы видим там, как вихрем вот это все сделано. То есть и попадая к нам туда, у нас же там тоже вороночка, мы помним, знаем, да? И каждый микроэлемент прилепится именно там, где ему надо. И когда я узнала об этом методе, у меня отпались все сомнения. Конечно, эти витамины. Вот здесь вот сзади на русском языке написано все, весь состав, все, все, все. И вот тут мы можем увидеть, принимать с 12 лет. Это взрослым. По одной капсуле но если у нас в семье много деток мы все пьем по пол капсулки переломили и пол капсулки пожалуйста я сейчас вам хочу показать как можно просчитать почему это выгодно или нет такие витамины стоят 2500 рублей это цена за упаковку. В упаковке 100, соответственно, одна стоит 250 рублей. Вот здесь, на этой тарелочке, я приблизительно приготовила овощи и фрукты, да, хотя моя дочь немножко посмеялась и говорит, мама, имбирь можно убрать. То есть, вот вы понимаете, что сколько, сколько овощей и фруктов надо съесть для того, чтобы восполнить суточную дозировку нехватку витаминов и микроэлементов. Это мой осознанный выбор, и я вот сегодня с вами этим выбором поделилась. Конечно, вы сами решаете, покупать вам эти витамины или нет. И если вы вдруг решите их заказать, все мои контакты будут выложены под видео. Если, если вы не сможете это купить, да, то есть по каким-то причинам вы решите не покупать эти витамины, пожалуйста, покупайте овощи, фрукты и с удовольствием принимайте их, потому что Самое главное, чтобы мы остались здоровыми. И у меня еще одна большая просьба к вам. Оставайтесь, пожалуйста, дома.